Добрый день, вы смотрите программу «Экономикс». Мы сегодня находимся в здании Института управления экономикой и финансов и подводим, так сказать, экономические и финансовые итоги года. Год был очень насыщенный. 2017 год – это год, можно сказать, даже парадоксов, год биткоина, геополитики и изменений в экономической повестке России, безусловно. Вот давайте мы все эти темы, так сказать, обсудим вместе с Тимуром Хасаном, который является представителем финансового клуба нашего уни университета. Так сказать, разговор о текущих событиях, текущих трендах, которые происходят сейчас в мире. Тимур, вот ты как инвестор очень активно следишь за рынками, за экономикой. Вот, в принципе, если оценивать 2017 год, что бы ты из него вынес? Что для тебя полезного, может быть, что ты вообще узнал? Какие факторы были наиболее важными. Добрый день, Ренат. У вас новая студия, непривычно. Но да. в целом удобно. Ну что, в принципе, что сказать, о 2018 году, но ну, это, наверное, одна из самых главных новостей, это избрание вот Трампа Да, инаугурация Трампа, да. То есть, вот как он пришел, вообще, и, и, в принципе, вышла новость о том, что он как бы собирается стать президентом, да, проводить новые экономическую да, и он хочет какие-то новые налоговые реформы, uh -huh. то есть, в принципе, сразу фондовый рынок начал расти и как-то реагировать. Uh -huh. В принципе, что он и делал весь год, реагируя на какие-то заявления Трампа и на его какие-то высказывания, в принципе, и его, их, на его твиттер, Их действия, uh -huh. да, и в том числе, твиттер. Uh -huh. Ну, а второе, это, наверное, криптовалюты, uh -huh. то, что это абсолютно какой то как говорится, хайп, интернет терминами, если разговаривать, то есть абсолютно какая-то лихорадка у всех, просто, я не знаю, всем нужны эти криптовалюты, все хотят денег, все хотят сверхдохода. Быстро заработать. Быстро заработать, да, и это, я не знаю, это как-то очень А ты сам не инвестируешь в биткоины вообще? Ну, нет, я как бы... В принципе, я считаю людей, кто инвестируют в криптовалюту, то есть либо они очень рискованные люди и uh -huh. инвесторы, либо они, в принципе, финансово... Безграмотно. Да, и безграмотно. То есть, по сути, криптовалюта ничем не обеспечена и никем не регулируется. Uh -huh. То есть, мне как инвестору, то есть, я не готов на себя взять риск настолько и большой риск. Да, там и, возможно, какая-то доходность. Но этот рынок, он совершенно... Э Практически никакой инфраструктуры рынка. И спонтанный, да. То да. есть, он, грубо говоря, э вот, цена растет непонятно из-за чего. <laughs> то есть, это нельзя как-то усилить. Не, ну, понятно, что там вот есть и спрос-предложение. Uh -huh. То есть, в данный момент спрос растет, в принципе, предложение тоже. За это как бы рынок развивается, и цена растет. Даже и, в принципе, сейчас как-то образовались... Э и миллиардеры да. на данном рынке, то есть и они тоже считают, что в данный момент стоимость 11 тысяч долларов примерно, насколько да. я знаю, да и то есть они, они, они считают, что цена и дальше будет расти угу. но не знаю, но мне кажется, что она вот также может легко и упасть в принципе, до нуля, mm -hmm. и, возможно, она станет одной из причин нового финансового кризиса. Mm -hmm. Хорошо, биткоин – это вторая. второй тренд, третий, может быть, или… Да, третий тренд. <laughs> ну, лично, что меня как бы волнует, я э, активно начал торговать на фондовой рынке только в этом году. Mm -hmm. Ну, я имею в виду прям активно, чтобы следить. Mm -hmm. э, честно говоря, очень волнует э, финансовый кризис. Uh -huh. <laughs> и то есть это начиная с, с, с лета уже, то есть я, я смотрю какие-то новостные э, ленты, то с них уже э, стабильно выходит какая-то статья о будущем финансовом кризисе. Да, наверное, не сейчас кризиса, который будет потом. Да, о будущем. То есть ну, там вот есть определенные и факторы. То, что сейчас э, и индексы S&P 500, uh -huh. NASDAQ, Dow Jones uh -huh. в принципе как бы э, бьют рекорды и исторические максимумы. Э, ну, Вероятнее всего это как бы из-за Трампа, но в целом это плохо. Также и пузырь на рынке облигаций. То, что мусорные облигации сравнялись с ОФЗ, с государственными облигациями, это тоже очень плохо. Это отталкивает людей от облигаций, грубо говоря, и толкает их идти на фондовый рынок. Возможно, у фондовый рынка еще как бы есть. Задел, куда расти. Но вот очень хочется узнать и спрогнозировать, когда вот это задел они уже преодолеют. Uh -huh. Так что я пока очень активно слежу и, честно говоря, немного обеспокоен. Uh -huh. Но ну, это очень волнует. <laughs> Если настанет нас и кризис, то опять же будем страдать мы все uh -huh. в любой сфере. Хорошо. Я немного добавлю по твоим положениям и потом перейду дальше. В принципе, если говорить про биткоин, да, согласен. Там пока еще нерегулируемый рынок, и непонятно, что будет. Просто он может не до нуля обнулиться, он может подняться там до 100-150 до тысяч, а потом резко из-за нехватки спроса и достаточно большого предложения там обвалиться до 100-50 до тысяч. То есть уровень будет выше, но в принципе пузырь все равно когда-нибудь лопнет. По рынку, по рынку акций, да, сейчас видно, как рынки растут, но непонятно, это действительно ли ну, нормальный рост, который основан на реальных каких-то экономических событиях, на повышении прибыльности компаний США, в принципе, или на каких-то налоговых стимулах Дональда Трампа. Но мы посмотрим, потому что сейчас центральные банки мира, в принципе, вот про ФРС будет следующий вопрос, очень активно сокращают свои стимулы. И есть риск того, что, в принципе, может произойти обвал рынков из-за нехватки, из-за нехватки стимулов. ФРС сокращает свой баланс, поднимает ставки. Вот про ФРС что бы ты мог добавить, как он влияет на рынки и, в принципе, твои <coughs> ожидания, вот скоро будет заседание? Ну, кстати, это тоже относится, я, я, я, я, в принципе, рассматривал, как бы, э, всемирную сеть, uh -huh. э, э, и, и не только американский, Центробанк, но и зарубежные. То есть, в принципе, сейчас, как бы, в Центробанке, то есть, и, и, и в Америке, и в Европе, э, грубо говоря, они э, э, э, э, создали такую иллюзию mm -hmm. самообмана. И, то есть они сейчас, в принципе, инвесторы, они слишком самоуверны и получается не обеспокоены тем, то есть грубо говоря, сейчас волатильность на рынке э, снизилась. И то есть э, я смотрел статистику, э, э, и последний раз э, вот, такой уровень волатильности был замечен в 90-х годах, mm -hmm. в 1990. То есть это вот тоже очень как-то серьезный фактор, потому что э Центробанк э, целенаправленно снижает ставки и, и, соответственно, стоимость капитала. Ты имеешь в виду российский? Нет, э, зарубежный. А, так, снижали, да, да. сейчас да. уже тренд другой Да, да. Вот, сейчас они, да, они сейчас как-то уже образумились. И то есть, ну, это очень небольшой риск э, uh -huh. к тому, что в ближайшее время, как бы, рынок, э, в том числе и фондовый, э, взорвется, скажем так. Очень коряво, но как и есть. Mm -hmm. И это очень может, в принципе, оказать негативное влияние на весь фондовый рынок. Mm -hmm. Но ну, если говорить о ставке ФРС, то в данный момент, если я не ошибаюсь, в середине декабря будет осмотрен вопрос о ее увеличение или изменение, или пока изменение. мы не знаем увеличить. Ну, увеличить. скорее всего все как бы и прогнозируют увеличение uh -huh. ставки ФРС, но в данный момент э, все в основном ориентируются на, на данные о, о, о рынке труда, uh -huh. то есть э, все ждут э, статистику по данным Uh -huh. Так как уже на ФРС, из-за того, что там, ну, соответственно, ставка уже как бы и так снижена, на, на нее не ориентируется, И сейчас основное, основное внимание на рынок труда. Потому uh -huh. что если будет обеспечена, ну, в принципе, занятость приближена к полной, то uh -huh. это будет хорошо для фондового рынка. Uh -huh. И, соответственно, будет прожаться рост. Окей, перейдем к России. Или есть что-то добавить еще по Америке? Но ну, мы еще ну, вернемся к ФРС, когда будем про рубль да. говорить. Давай. Нет, ну, можно еще сказать о, о трампономике. Да, если том, что, что Да, все-таки Трамп обещал провести налог, налоговую реформу. Uh -huh. И вот если, если посмотреть новости, вроде бы у него это удается. А, точнее, удастся. Да, уже Сенат одобрил, в принципе. Да, о, о, снижении, о снижении налогов. Ага. То есть, ну, и, и, и, в принципе, э, рост рынков, он как бы оправдан, mm -hmm. опять же, то есть, ну, в принципе, вот он вел новую налоговую реформу, то есть э, чистая прибыль вырастет, опять дивиденды вырастут, так что, ну, не знаю в принципе, рост пока оправдан. Да, пока мы будем но, смотреть, но в посмотреть. принципе, сложно еще спекулировать на тему центральных банков, потому что вдруг, если произойдет кризис, что они будут делать, когда у них да. ставки и так на нуле, да. там балансы да. раздуты, а какие инструменты еще применять. Может быть, вот фискальные стимулы как раз со стороны администрации США и других стран мира будут как-то стимулировать экономику дальше. Давайте перейдем к России, в принципе, как она реагировала в течение года, что происходит сейчас с макропоказателями, показателями и рубль, это главные цифры, которые очень активно обсуждаются в СМИ, инфляция очень низка, рубль очень стабиль. Твои взгляды? Да, то есть мой взгляд на рубль, ну и в принципе рубль это как в суде по рублю и можно говорить об экономике России. То есть в принципе сейчас Рубль и стабилен и даже иногда, то есть он как бы укрепляется вне зависимости от негативных факторов. Внезапных да, Нефти да. даже, да. Да, да уже как-то отвязался от нефти, то есть и в принципе сейчас уровень 58, 59, в принципе угу. это как бы нормальный уровень считается для экономики и в принципе можно говорить, что уже как бы пик кризиса уже пройден. Да. Ну и в принципе, то есть на мой взгляд, если посмотреть динамику МВБ, то можно заметить, что в начале 2017 года он резко упал. То есть <гум> и, и возможно считать один из факторов то, что отток капитала из российского рынка произошел. А, Соответственно, отток, отток зарубежного <гум> капитала. И это свист о том, что как бы рынок начинает восстанавливаться, потому что инвесторам невыгодно и их не интересуют стабильные рынки, угу. ну потому что там нет вероятности э, быстрого, заработка да, да? И быстрого заработка и быстрого заработка из сверхдоходов, то есть уже ну, как бы в принципе инвесторы осознают, что экономика уже откатилась, то есть сейчас уже будет э, все стабильно, наоборот расти и как-то они уже начали выводиться в угу. активы в принципе. Угу. А, что касается рубля еще. То, что <смех> <смех> опять же отвязались от цен на нефть и в принципе как бы инфляция на на низких уровнях на уровне 4 процента хотя конечно не инфляция ниже. это сомнительный фактор. инфляция это вообще фактор какой он рубль как-то влияет сейчас на инфляцию или там стоимость денег экономики в обе скорее всего рубль все-таки курс рубля влияет на, на инфляцию ну <смех> учитывая того как в данный момент рассчитывают уровень инфляции. То есть, ну, мне кажется, что, уровень инфляции не стоит опираться. А есть что... какие-то ну, парадоксы там, наверное, да, в расчете? Потому что результат у нас очень интересный. И консервативен, главное. Да. То есть, ну да, уровень инфляции рассчитывается, исходя из индекса потребительских цен. Очень интересный факт, что в данный момент до сих пор в индекс потребительских цен входит стоимость э, видеоаппаратуры, видеокассет, видео и магнитофонов, которые раньше были. Да, то есть, вот которые были до DVD-дисков, вот такие вот огромные, где, в принципе, сейчас их не найти. Я не знаю, откуда они берут эти данные, где их продают, но они это учитывают. То есть, ну... Не знаю, пока... Это как очень... В принципе, если про инфляцию говорить, что очень активно на нее влияет инфляционное ожидание населения. Они были где-то около 15% в недавнем, в недавнем времени, сейчас сократились до 8%. Посмотрим, как, в принципе, это будет дальше. Тимур, ну вот от экономики перейдем к рынкам. Что ты заметил за 2017 год в акциях? На каких идеях вообще торговал сам? Что удалось заработать? Может быть, какие-то дивиденды получить? Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. — ну, наверное, самый одних из привлекательных инструментов, uh -huh. я, я считаю, акции, ну, лично для меня, э, хочу выделить акции Сбербанка. Uh -huh. <laughs> То есть, э, с того момента, как я и пришел на фондовый рынок, я уже обратил внимание на, на, на Сбербанк и считаю uh -huh. это, в принципе, очень привлекательный. Многих... до сих пор привлекательный, да? — Даже да. после 230? — Ну, конечно, к концу года они уже упустили свои драйверы mm -hmm. ростом, то есть они все истратили, то есть это и хорошая отчетность. И, в принципе, там э, различные э, неположительные новости. Но уверен, что этот год они закроют еще лучше, чем предыдущий. Mm -hmm. и, то есть уже цена, э, начиная с э, марта, я вас вот слежу, в марте была 160. Где-то в июне было 145, но там mm -hmm. из-за дивидендов, дивиденды, дивиденды mm -hmm. ГЭП. Сейчас уже акции стоят 220 Хорошо. в среднем. Позитивный прогноз на акции Сбербанка. Дальше что? Московская биржа, как тебе в этом году? Говорит, дивиденды были хорошие. И сейчас цена болтается около 120 Московская биржа, да, то есть... Ну, скорее всего, я больше не инвестор, а вот... Спекулянт? Да. Ну, в отношении этих акций и, и, и московской бирже. то есть мне хотелось, э, да, я получил высокие дивиденды, угу. но это совершенно э, уронило стоимость акций, то есть угу. я, я на самом деле проиграл. То есть там была доходность около 7 процентов, а да. акции обвалились на процентов 15. А потом они восстановились. Но это было слишком долго, то есть если бы я не вводил деньги, оставил их на Сбербанке, я бы заработал больше. Хорошо, дальше акции Яндекса. Насколько известно, очень хороший рост показали. Как ты участвовал в этом ралли? Да, то есть я обратил внимание на акции Яндекса. То есть когда я посмотрел динамику в июле, они стоили еще 1550 рублей, а затем была сверху положительная новость о том, что они объединяются с Uber, uh -huh. и их цена, наверное, за неделю выросла, ну не за неделю, наверное, за две недели, скажем так, выросла до 1800. Uh -huh. То есть, ну это, в принципе, колоссальные показатели, и даже в данный момент их сделку одобрили, FAS, одобрил, одобрил сделку с Uber, и это является положительным драйвером, то есть, в принципе, сейчас они торгуются в диапазоне 1900-2000. Но, в принципе, в принципе... Сейчас, если говорить о фондовых рынке и, в принципе, о всех акциях, э, на них оказывают, опять же, давление, риск ужесточения антироссийских санкций. Угу. Все, все это из-за Все это, да? это из-за скандала с, с Трампом, угу. потому что, опять же, там какие-то обвинения, российский след. Угу. И, возможно, чтобы себя как-то защитить, он опять ужесточит санкции угу. против России. То есть этого все очень боятся. И в данный момент рынок, в принципе на отрицательных показателях. Mm -hmm. а хорошо. Папа, на отрицательных что ж, Тимур, большое спасибо за интервью, за ответы, за такой э, взгляд на 2017 год. Мы, безусловно, еще будем продолжать встречаться и смотреть, что будет происходить в 2018 году. Вот, а завершая передачу, хочется сказать немного о годе предстоящем, 2017 го 2018 год – это тоже год... Э Опять-таки, потому что очень активно будет отыгрываться тема с выборами в России президента. Очень активно будет отыгрываться тема Брекзита, потому что сейчас практически уже около года остается до главных событий в этом процессе. Мы будем смотреть, что будет происходить с российским рынком. Оставайтесь в тренде. Счастливого Нового года. До свидания.